Всем привет! В эфире Универ В студии я, Дарья Зотова. Наша команда подготовила для тебя порцию свежих новостей. Итак, смотри сегодня. Ведущие мировые державы пытаются урегулировать продолжающийся уже много лет кризис. Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ привлек молодежь со всего мира. Всемирная организация здравоохранения объявила экстренное заседание, посвященное вспышке нового коронавируса в Китае. Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ привлекает молодежь со всего мира. Все это благодаря новой магистрской программе «Петролиум инженеринг», поскольку в рамках данной образовательной программы стартовало второе направление обучения. Теперь магистрскую программу изучают не только русскоязычные студенты, но и иностранные. Подробности в следующем сюжете Полины Романовой. На базе Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета открылась новая магистрская программа «Петролем инжиниринг» для иностранных студентов. Магистратура признана подготовить высококвалифицированных специалистов международного уровня. Мы поняли, что для того, чтобы дальше развивать значит, образовательные наши деятельности и привлекать ведущих талантливых молодых ребят из разных стран мира, необходимо открывать программу на английском языке. И вот мы сделали первый шаг в этом направлении и открыли магистрскую программу «Петролем инжиниринг» на английском языке, и привлекли таким образом сюда, в Казанский университет, магистрантов из других стран. Напомним, новая магистрская программа двух дипломов Petroleum Инжиниринг открылась в 2019 году. В августе того же года проходил отбор в первую группу магистратуры, которая является русскоязычной. В это же время проходил отбор и среди иностранных студентов. Отбор иностранных студентов проходит по стандартной процедуре. Объявляется значит, о том, что открыты места на магистратуру. И уже дальше идут конкурсные процедуры с ребятами, значит, собирают их портфолио, ознакомляются с их предыдущим образованием, они проходят тест и проходят собеседование. То есть это идет в несколько в три этапа, отбор студентов. Также для иностранных студентов был специально разработан учебный план, который позволяет осветить важные аспекты в области нефтегазовых технологий. Мы делаем упор на моделирование, гидродинамическое моделирование, геологическое моделирование, моделирование процессов под землей, процессов фильтрации в среде. И еще делаем такие вещи, которые связаны с повышением нефтеотдачи, то есть чтобы повысить эффективность разработки нефтяных месторождений. В группе иностранных студентов обучается 12 человек. Это студенты из Алжира, Нигерии, Ирака, Китая, Эфиопии и других стран. В дальнейшем планируется привлечение иностранных студентов к реализации конкретных проектов не только в России, но и в тех странах, откуда они приехали. Полина Романова, Вероника Басова, Универньюз. Урегулирование ливийского конфликта продолжается. На днях в Берлине прошла международная конференция с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. А главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар согласился приехать в Москву во второй раз для продолжения переговоров. О том, как ведущие мировые державы пытаются урегулировать продолжающийся уже много лет кризис, наш следующий сюжет.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 дипломатии, потому что все-таки вот в рождущей группировке сели затол переговоров и обсудили те назревшие вопросы, круг назревших вопросов, которые стопили за эти годы.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 Эмиль Гемоздинов, Универньюз. Всемирная организация здравоохранения объявила экстренное заседание, посвященное вспышке нового коронавируса в Китае. Количество заболевших стремительно растет. Сейчас их по всей стране уже 218 человек. 20% находятся в тяжелом состоянии. Трое заразившихся скончались. Об этом в сюжете Лилии Батталовой. Неизвестный ранее коронавирус, вызывающий новый вид тяжелой пневмонии, продолжает распространяться в Китае. Эксперты выяснили, что коронавирус передается от человека к человеку. Уже выявлены случаи заражения людей от родственников. Вирус также подхватили 14 медиков, контактировавших с пациентами. Ранее специалисты отмечали, что большинство коронавирусов циркулируют между животными или передаются от животного к человеку. Это же предположение было сделано и относительно нового типа коронавируса. Однако два жителя провинции Гуандун заразились от своих родственников. Ну, коронавирус на самом деле достаточно распространенная группа вирусов. Это не редкость в живом мире, то есть эти вирусы, они достаточно широко распространены и паразитируют на самых разнообразных организмах. Ну, у человека есть коронавирусы, есть коронавирусы у животных, там, у собак, у кошек, у коров, у овец. Но, возможно, это связано с высокой плотностью населения, может быть, в Китае. Это может быть связано с особенностями там, национальной диеты, там, может, они там. Сырым какое-то мясо, допустим, съели, или там яйца. Чаще всего больные жалуются на лихорадку. У некоторых затруднено дыхание. Рентген грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие. Для борьбы с заболеванием в Ухань приехали специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики. Соседние страны с тревогой смотрят на ситуацию в Китае. Уже поступают данные, что неизвестный ранний возбудитель пневмонии появился в Японии, Таиланде и Южной Корее. Правда, пока речь идет о единичных случаях. Лилия Баталова Универньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!